Сотрудникам организации в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы, должности и среднего заработка. Отпуска предоставляются, как правило, в соответствии с графиком отпусков, который ежегодно составляется в текущем году на следующий календарный год по унифицированной форме номер Т-7. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков, в графике указываются дополнительные отпуска, отпуска внутренних совместителей и отпуска внешних совместителей. Для этого нужно запросить от внешнего совместителя информацию о датах отпуска по основному месту работы. Отпуска без сохранения заработной платы не отражаются в график отпусков. По общему правилу, продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 28 календарных дней. Правда, из этого правила есть исключение: Для преподавателей основной отпуск составляет 56 календарных дней. По соглашениям между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна часть из этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Северный отпуск по умолчанию в программе предоставляется на 16 календарных дней в год. Согласно законодательству, количество полагающихся дней такого отпуска зависит от территориальных условий, в которых работает сотрудник. Рынок районах Крайнего Севера – 24 календарных дня, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней, в остальных районах Севера, где установлен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате – 8 календарных дней. В Тюменском государственном университете график отпусков ведется в программе 1С «Зарплаты и кадры государственного учреждения». Обязанности по составлению графика отпусков возложены на сотрудника, который отвечает за заполнение табеля. На каждый вид отпуска вводится отдельная строка. Если сотруднику необходимо разбить отпуск, то в график отпусков нужно добавить еще раз этого же сотрудника и в полях начала окончания указать дату второй части планируемого отпуска.